Помещение зонировать очень просто, просто нужно закрыть все окна поплотнее двери, включается зонатор где-то на 30-40 минут и выходите из помещения. Как только закончилось помещение озонировать, заходите, открываете окна, двери, проветриваете помещение, чтобы все вещества химические, которые выделяются в воздухе, которые летают, нужно проветрить и потом дышите свежим воздухом.